сегодня я сейчас вам расскажу что такое vip партнерство наша компания помимо того что дает возможность людям не только оздоравливаться но и получать вознаграждение здесь за то что ну, за приглашение да, человека также чтобы он получал здоровье или материальные возможности какие-то дать этому человеку кроме этого наша компания дает возможность человеку полностью здесь и работать, и зарабатывать. Так вот, в компании существует основной маркетинг-план. Но я про него сейчас не буду говорить, я просто вскользь упомяну, что есть еще и такой. Сегодня вот я сейчас вам расскажу именно о VIP-партнерстве. Компания с этого года, с 2018 года, ввела еще VIP-стратегию. То есть, что это значит? Вообще, что такое слово VIP? VIP – это... Ну, в переводе с, с английского очень важная персона. То есть это преимущество, это какие-то индивидуальные привилегии для этого человека. Там. Ну, то есть, это все самое лучшее, акции какие-то. То есть, вот это вот VIP название, VIP-стратегия. Так вот, для того, чтобы стать VIP-партнером, значит, кстати, вот замечу, что тот человек, который становится VIP-партнером, у него, на него сразу работают два маркетинг-плана. Поэтому про первый мы поговорим позже, более детально. А про, допустим, вот про VIP-партнерство я сейчас вам расскажу кратенько. Потом, если вы захотите, зададите вопросы. Значит, человек, который заключает контракт на VIP-контракт, становится VIP-партнером. VIP-партнер. Он покупает продукцию, вот, значит, вот эту продукцию, которая для одного человека на, на год, можно сказать, прием этой продукции, этой продукции будет. Или биоэнергомассажер. То есть он также стоит 1250 евро. Фахол долларов. Ну, фахол долларов, так можно выразиться. Значит, условные единицы в нашей Нет, компании, судьи, которые... На стульчик пока, Сейчас. Значит, далее, что он делает? То есть став VIP-партнером, он и, соответственно, выкупает продукцию. Он выкупает еще и бизнес-схему. Ну, я ее условно вот так вот обозначу схематично. Вот VIP-схема. Да? Значит, что дальше? Человек начинает работать. Он приглашает.. Допустим, приглашает он еще одного человека, тот человек приходит, послушает информацию, говорит, да, я тоже хочу быть здоровым, я хочу оздоравливаться. И он точно так же покупает вот такую же vip программу или биоэнергомассажер, то есть на такую же сумму он тоже становится ВИП-партнером. Так вот, компания за приглашение вот этого ВИП-партнера выплачивает нам, я сразу в наших российских да, да, рублях, 16 тысяч рублей. А вот скажите, пожалуйста, сумму. вот эти 16 тысяч мы имеем право сразу получить или нет? Вы их получите на следующей не неделе. Недели. То есть, вот, например, если на этой неделе прошли, прошел контракт, на следующей неделе вам выплачивают 16 тысяч рублей наличными, наличными. Дальше, на этом же все не останавливается, вы приглашаете еще одного человека, и он тоже становится веб-партнером. И вот за этого партнера, за этого VIP-партнера вам компания выплачивает 20 тысяч рублей. Дальше за еще одного, то есть третьего человека, который стал VIP-партнером, вам компания выплачивает 24 тысячи рублей. Но что самое интересное, здесь еще срабатывает основной маркетинг-план, то есть здесь на первое, на самое главное место вам приходит еще зарплата 16 тысяч рублей. То есть получается, что за четвертого человека, которого вы пригласили э, сюда, за вам за третьего человека вам компания выплачивают уже в сумме тут 40 тысяч рублей. И когда вы приглашаете четвертого вип-партнера, также он становится вип-партнером, э, ваш там друг, родственник, кто угодно. Компания за него выплачивает 40 тысяч рублей. И, возможно, возможно, что на второе место, на места, возможно, вам придет еще одна, ну, это в основном так бывает, еще одна можно, зарплата. Вот. Значит, получается, что вы за четвертого уже получаете 56 тысяч рублей. Получается, что вы потратили 1250 евро, но ну, это в сумме где-то 105 тысяч, вы э, получили за четырех людей приглашенных, вы вернули 132 тысячи, но это при условии, то есть это я вот рассмотрела чисто, когда только вы работаете, но вот эти ваши приглашенные люди, скорее всего, тоже захотят вернуть свои деньги. И они тоже начнут приглашать. И от каждого человека пойдет также приглашение, и люди вставать будут. И все они пойдут в вашу структуру, и они вам принесут дополнительные объемы. От этих объемов формируются еще дополнительные зарплаты. То есть это минимум, который можно получить при вот этой vip стратегии когда четыре человека вы пригласили, что же делать дальше? Мы приглашаем пятого человека, допустим, да? У нас ведь очень много друзей, знакомых, родственников, которые хотят оздоравливаться. Вы приглашаете пятого человека, за него снова компания плачет 16 тысяч. Шестого, если вы 20 тысяч, то есть снова все повторяется. Цикл повторяется. Повторяется вот этот цикл. Вот это понятно. Вопросы, может быть, какие-то будут. Ну, в принципе, все понятно. Это очень уникальная лип стратегия. Вот. вот Будем то есть, подписываться. То есть, да, вот это очень выгодно. А эта лип стратегия, она на какой срок рассчитана? На пожизненный а, или как? Нет, лип стратегия декабря. Заключите контракт, вы уже будете ВИП-партнером до конца всего. 2019 года. Угу. Но есть еще такое интересное дополнение. И очень выгодное тоже дополнение. Допустим, если вы э, вошли в бизнес и затем пригласили одного человека на vip партнер за хотя бы одного в течение шести недель, то вы будете участвовать в программе супер ВИП-дивидендов. То есть это дополнительно, когда четырех человек вы приглашаете в структуру, вам компания выплачивает значит, по результату ВИП-дивиденд, супер ВИП-дивиденд. И он тоже довольно хорошая такая денежная сумма, порядка 200-300 фокол долларов. Вот, вот такая вот значит, программа.